Сторожевой корабль «Неустрашимый проекта» 11540 начал прохождение приема сдаточных испытаний. Сторожевой корабль «Неустрашимый проекта» 11540 шифр «Ястреб», ремонт и модернизация которого завершились на Прибалтийском судостроительном заводе «Энтарь», начал прохождение приема сдаточных испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ОСК. Сторожевой корабль «Неустрашимый» 15 февраля покинул территорию со и вышел в Балтийское море на первый этап испытаний, в ходе которого будет проверена работа главной энергетической установки и навигационной системы корабля. Всего запланировано несколько выходов, в течение которых планируется выполнить всю программу испытаний. По планам сдаточной команды Янтаря, на испытания отводятся примерно 30 суток, после чего корабль вернется в состав Балтийского флота сторожевик находился на ремонте с 2014 года изначально его возвращение в строй планировалось в конце 2016 года однако выявленные дефекты и необходимость замены силовой установки произведенные на украине значительно затянули процесс неустрашимый головной сторожевой корабль проекта 11540 ястреб построен в 1993 году на янтаре Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость до 30 узлов, автономность 30 суток, экипаж 210 человек. На вооружении, артиллерийская установка АК-100, ракеты кинжал, кортик, торпеда 533 мм, вертолетка 27. Был ли перевооружен СКР в процессе ремонта не сообщается. Основное назначение, поиск, обнаружение слежение, и уничтожение подводных лодок противника, противокорабельная и противолодочная оборона боевых кораблей и судов в море, нанесение ударов по подводным и надводным целям в море и базах, поддержка боевых действий сухопутных войск, обеспечение высадки, а также для прикрытия сил морских десантов. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик.